И всем вами макс риск охраны зуба 2.10 давай давай он не хочет спускаться чем вам дело я это хотел записать ролик для вас А тут у нас не будет записываться лайк Мы уже видим на картинке его ух ты моя куда всех классный блин как там вам все видно окей сейчас пока что для экран пока он тут как улица не полностью PowerPoint. так окей я смотрел рекламу все нормально блин ну, пожалуйста не лагайте а я сейчас конечно интерфейс такой себе но с времени будет новый халапень вот наверное прикольно. так а я хочу попробовать почему не работает сейчас ну привычка вот мира классно вот я еще откроем подписка лайка ссылки все на канал в описании может анимация у нас вот так натя интересно зба вот так она так сандачок, открываем вроде все yeah, все отлично Ну что, Желонд, дождемся, там некоторые уже даже карта есть, кстати. Да, кстати, я, ну, помню, щас, сейчас ролик покажу, да. Вот, вот Хеллонстритинг. И как мне интересно. Ладно, что то что это не так. О, сообщение. Тэн -тэн -тэн. Сообщение, новости, зуба. Зуба он уже на носу. 1642. в, в 16. 42. Ну, не успел, что поделать. Подопьтесь, угадайте. К чему? А, все, все, там, там, там, оправка к ссылке на Facebook. Я уже там. Так, окей. Okay. Ну что, там, набрали им, чтобы получить какие-то награды. Вот я хотел бы, чтобы HVPS-ак сделали. Это а там маленькие активы, если бы сделали, наверное, было бы четко. Кстати, офигенная превьюшка Я офигенную, Можешь посмотреть? Нет, нельзя Так, блин, пожалуйста, давайте без рекламы. Я уже смотрел рекламу, значит давайте хоть немножко покажу вам. Все, может быть здесь на паузе покажу. А, ну рекламу ну не надо. Ладно, сейчас пойду начну буду и тогда стараться, чтобы делать контент конечно. Вот значит бой бой бой бой иди. Скоро будет Хэллоуинский скины так и показать вам по быстрому. Ладно. Видите, ну классно так, наш ну, ж, показал все. Видим, что карта такая себе. Кстати, где праздники, где эти украшения? здесь? Или их вообще их нет? А, они просто их не добавили на карте. На основной добавили, а там глобальные а, не добавили. Ха, очень странно. А в игре Хелвин зубов. Будет так же самое, или вы там все измените? Интересно? Ставь лайк. Подписывайтесь на мой тип канал. Мы сейчас затащим карту. Да, нужно брать Хэллоуинской скины. Хеллоуин. у меня конечно нету вроде бы Хэллоуин. Он летающую мышь. А у меня там нет летающей мыши. Напиши комментарий, как мне выветь персонажа. Как по мне, нужно Вау, хочу золотую, конечно, хочу золотую. Все берут золотые. Вау, блин, знаете, как будто манит меня на конфетке, да? Вау. Да, ну реально, а, ну там вот такое вот, было. Ну блин, реально похоже было. Так, весь игроков, мне это не важно, главное тут устал, что, что публики был контент. Да. Так, подарки. Бам! Скажете, зачем так делаю? Ну вам уж это не нравится. Я видел ролик, что такое отзывочный классно. Но чего я так не делал, блин, это на Может, возможно, что на щапье. Может можно что-то выпадет? Не, ну раньше у меня не упадало, но у кого-то выпало персонаж. Некоторые ютуберы сказал что это у нас um, бочка для предметов раньше, но оказывается нет. <свистит> я там кого-то видите? Стой, стой, стой, успокойся. <свистит> нет, нет, так нет. А, Скин очень классный, но а тут такая вот анимация была ну за край вышел. Как-то я все вижу. Жаль, я э, искатель. Стоп, стоп, подожди, Наверное, нужно Хелвин приготовиться. Может скин выскинем добавленного посмотрим. Давай посмотрим. Знаете, как будто играла лучше, как Брау stars Если честно. Ток, ток, ток, Кто подходит? Хелвин вроде зайка. Только у меня зайки нету. А сейчас него подходит Паночка. Нет, Нинкин подходит Зима. Зима, блин, Хелвин. Хелвин. Нету ничего. Только есть один персонаж, который подходит. Это у нас Пигин. Э -э -э -пин Пингвин. его зовут, кстати, фазе да? Точно Фази. Сейчас будет профиль играть, смотрите. Не, -не засмотрите, вот Не прозявте там, как мы говорят внимание типа того да, ну что пробустим это все давай откроем что ли кого-то открывай точно что будет если я буду много так клацать возможно зуба скажет держи ты клацешь очень много держи легендарным персонажем ну генри держи кстати там генри был то есть генри еще добавят четко блин четко блин добавит да, вот это вот четко а, мне, кстати, очень интересно. Давайте вам это скажу, разрешено. Э, значит, э, зуба готовится раньше, чем EdgeWapes. Я такой шоке. Как это так? Если EdgeWaves не приготовит нам в игре, ну, по приводу это возраст обезьян, не приготовит нам нового персонажа, то я не знаю, я там. Ну, я там модератор, да? Ну, не очень, думаю. там ничего нет, информации нету. Я только вчерашнего дня вступил в модерацию, это очень хорошо. А в зубе я никто, может быть ютубер. И от я ютубер, но от классно, я уже модератор, так что все. Потом стану админом. Нет, не стану, нет, нет, у меня есть дела получше чем это. Так, смотрите, у нас три персонажа, плюс и 6 куб отлично, но где все? Что мне делать? Ходить, чтобы искать предметы, во-первых, или во-вторых, ожидать засаду Пиши комментариях. No, wow. Не пойду, не пойду. Не, не, я буду засаде ждать всех. Дайте мне невидимости. Как у? Кто, кстати, невидимый? По-моему, у нас невидимый крокодил только в воде и все. И все, только негде мы. А, варить, варь. А, Что еще могу давать? Ой, я кстати таким что добавили обезьянку бы, которая лазила бы по деревьям. Вот тут дерево навали. И все. Он там спят на 5, 5 секунд, потом упал. Все, логично, он дерево. 5 секунд выше, и все. Хай разработчики забухать добавят, напишите. А то они мне тут ничего не отвечают. Как по мне, в играх в модерации вообще там нет ответа но я буду активно отвечать вам заходите в там все окей только больше здесь у меня битва понятно он здесь да? а он фазит беги макс риск беги О! не знаю как это произошло как он убил меня это мужчина возможно я вот не знаю золото снучок очень пиши комментариях я этот ролик я хочу твое мнение знать почему это все произойдет со мной